Всем привет! В предыдущем видео я вам показывала свой поход в супермаркет и все то, что там было приготовлено к Рождеству. Но я не только там для вас видосик снимала, я, естественно, и себе домой сделала небольшие закупки сладкого. И давайте посмотрим, что я там себе нагребла. Сразу скажу, что... Едят все эти рождественские сладости в Испании, не только в рождественскую или новогоднюю ночь, да, а, покупать мы их обычно начинаем с начала декабря, а, что касается производителей, то они вообще их начинают производить за два месяца до рождественских праздников, чтобы удовлетворить потребности всего населения страны, потому что испанцы, они большие сладкоежки и ни один праздничный стол, ни одно рождественское застолье, естественно, не обходится а, без сладостей. Так, давайте посмотрим, что я домой нагребла. Так, это я взяла с витрины, где всякие разные ассорти продают, поэтому всего понемножку, сейчас мы это разберем и попробуем. Так, это у меня тоже какой-то ассорти. Из всяких вкусняшек. фальвароны э, эксклюзивные. Они там что-то были по цене. Я не помню. Около 40 евро, по-моему, за килограмм. Ой, сейчас уже не помню Мы немножко взяла на двое, нам много не надо чтобы нигде не слиплось и взяла еще фальвароноса в отдельную а, упаковку а, честно не знаю что за бренд но именно этим брендом а, завалено все выроски и а, в общей сложности вот у меня еще здесь два твердых турона я люблю твердые туроны Мягкие тоже покупаю, но это не для праздничного стола, а для повседневного а, потребления. Вот И у меня все это вышло. Сладости, которые я сейчас себе купила на 36 евро. Но посмотрите, сколько их тут у меня а, много. Вот такой вот большой поднос у меня получился из Раз. разного сортия. Сейчас буду все пробовать. Естественно, я себе здесь припасла стаканчик чаю, чтобы нигде не слиплось. Вот, итак, начинаем. Что испанцы едят на Рождество и сладости. То есть мы с вами уже посмотрели, как это выглядит на прилавках, какие там ценники я тоже в предыдущем видео показывала. Вот, а сегодня давайте на все это посмотрим вблизи. Итак. Что основное из сладостей? С чего бы начать? Ну, конечно же, турон. Ни один испанский стол не обходится, ни один испанский рождественский стол не обходится без туронов. Это одна из трех главных сладостей, которые испанцы покупают а, к новогодним праздникам. Вот он такой толстенький, здесь две пластины, пополам две пластины. А вот, и они продаются сразу на досточке. То есть целлофан сняли. И на этой же досточке, на которой он продается, его можно подавать на праздничный стол. Я открывать их сейчас вот эти большие не будут уроны. Вот еще один у меня большой, да? А, турон вообще в Испанию пришел еще во времена а, мавров, да, а, это сладость восточная. И готовят турон традиционно, потому что сейчас а, такой выбор разных вкусов, что а, уже не знаю, что можно туроном называть, а что нет. А, готовят турон обязательно, да, его ингредиенты. Это миндаль, это мед, яичный белок и добавление карамелей. И всевозможные ароматизаторы, уже и разные наполнители. И многие производители, особенно это касается частных кондитерских, они настолько далеко ушли уже от традиционного понимания Турона, что разнообразие просто зашкаливает. Кстати, вот в моем видео, где я гуляла по ночному Сан-Себастьяну, у меня есть видео эпизоды из двух таких кондитерских, я туда тоже еще пойду и к Рождеству а, куплю а, немножко побольше ассортимент уронов, а вот это то, что я купила, я их в принципе мы их, я их не одна живу а, мы их до Рождества еще приговорим вот что еще здесь у меня в моем большом разнообразии Конечно же, это польворонысы. Польворонысы ⁇ это еще одно из трех основных, одна из трех основных сладостей, которые а, продают в Испании к Рождеству и которые покупают абсолютно в каждой семье. Что такое польвороныс? Польвороныс, ну, начнем, наверное, от того, да, как слово звучит. Если на русский язык перевести, то можно как пыль, <смех> потому что на самом деле вот оформляется это все как конфеты. А это что-то вроде песочного печенья, потому что готовится из миндальной муки, миндальная мука, сливочное масло, сахар а, вот, и всякие ароматизаторы, а, ваниль, а, корица. А, и могут быть и кокосовую стружку сейчас добавляют, и цитрусовые, и шоколад, и все-все-все, что хотите. Вот Если вы впервые купили польвороны, то должны знать секрет, как его едят. Нельзя вот так взять и сейчас сразу открыть упаковку, иначе оно у вас там просто все рассыпется. В данном случае песочное печенье здесь уже в прямом смысле. Так вот, прежде чем открыть польвороны, вот такой по форме его берут и вот так вот сжимают чтобы оно там все слиплась вот и только после этого открывают написано сделано вручную и даже порядковый номер каждого вот этого польворона есть в каждой отдельно Закрученной конфетки. Я не знаю, как правильно назвать. Конфетка, пироженка, печенька. Это, короче, польворон. Вот. И есть его нужно очень аккуратно. Это сама нежность э, с миндальным вкусом, которая попадает к вам в рот. Обволакивает все. Это и сливочный вкус, и вкус миндаля, и вкус корицы здесь. Потрясающий вкус. Так, вот сначала давайте про три основных сладости. Да, я сказала, что их три основных, что готовят и покупают в Испании на Рождество. Это туроны. Это польвороны, если они могут быть всякие разные. Это марципаны. Я купила вот пока такие развесные, маленькие в виде конфеток. Вот, Когда пойду бродить по Сан-Себастьяну... Ну, возможно, еще что-нибудь куплю, сниму вам тоже видео, какие они еще бывают. Вот, что такое марципан? Марципан – это а, сладость, в принципе, из миндальной муки и яйца. А, ну, практически как польворон но немножко другая у него консистенция. Он более сырой, и, соответственно, мять его не надо. Тут у меня марципан, он такой, с орешками. Да, марципаны бывают разные, бывают они огромные, фигурки из них продают, лепят все что угодно, зачастую это фигурки, которые соответствуют этому животному, да, по гороскопу, вот, а история марципанов к нам, орешек припил. история марципанов, начинается из города Толедо, где монашки в период Средневековья, в период какого-то голода спасали, город от голода и муки не было обычной а, пшеничной муки были только миндальные орехи вот а, и яйца да вот это все смешивали монашки а, и этим самым кормили город спасая от голода боже мой спасаться от голода можно было в средневековье только марципанами а говорят плохо жили вот видите, какая-то плотная масса. Вкусненько. Еще сейчас есть не буду, иначе до конца видео не досниму. Вот такую фигнюшечку я тоже постоянно вижу каждый год. Вот ее очень многие покупают. Похоже на ментальный орешек, а на самом деле... Какой же это сложный орешек. Вот такой вот... То ли тоже печенька, то ли это конфетка в виде миндального ореха. Вообще, надо сказать, что в Испании большая часть традиционных, именно традиционных сладостей, сладостей с большой историей делают из миндаля. Поскольку пшеничная мука, она была доступна в Средневековье только богатым семьям, а простолюдины могли использовать только муку из миндаля. Она была более доступна, как бы все было наоборот, чем сейчас. Вот. И поэтому очень многие сладости в Испании делают именно из миндальной муки. И миндаль, можно сказать, тут вот такой символ местной кондитерской промышленности. Вот такие орешки в виде миндаля. Я просто с прошлого Рождества уже все забыла. Такая белая масса, как часто бывает в конфетах. Вот, но вкусненько, вкусненько, но по мне приторно сладко. Так, ладно, отложим в сторонку шоколадные конфетки. Красный цвет, цвет праздника. Испанцы любят шоколад едят. Его, правда, не много. А так побаловать себя. Что-то здесь вытекает из нее. М -м. Мармелад из вишенки. Правда, мармелад какой-то соленый. ну зато не приторно сладкая. Это хорошо такой сладкий-сладкий праздник Рождество Но главное, что он начинается ну, с начала декабря. И можно здесь спокойно Сладости до 7 января никто ничего тебе не скажет, что у тебя там пупа вырастет, потому что все едят. И никто об этом не думает. Вот, есть всякие. Я купила такие турончики, видите, маленькие. Расфасованные. Это турон а, из жутка. Я, кстати, очень люблю этот вкус. Вот такие вот тончики а, в виде грильяжа. Сейчас я, наверное, открою. Кусать не буду, боюсь зубы потерять. Я потом аккуратненько, когда одна буду. Вот такие вот, видите, есть турончики тоже из миндаля. А карамель тоже разновидность турона, да? В принципе, турон на русский язык можно перевести как в И все, что относится к ноге, это все трона. Так, что еще у меня здесь получилось? Не знаю, что это. Сейчас откроем, посмотрим. Даже вот есть какие-то слоеночка, фаршированная апельсинами. Я вам тоже попробую. Так, а здесь я чувствую, упаковка фиг меня откроет. Есть у меня здесь ножницы. Так, Это неправильно разрезала. Пока вскроешь такую сладость и не захочешь больше. Шоколадка, шоколадка какая-то что-то она белым покрытые внутри что такое интересное беленькое марципан угу. это марципан и кстати <coughs> не сладкий очень вкусный Есть несколько разновидностей по вкусу таких марципанчиков у меня так так так шоколадный Турон, вот и у меня попался шоколадный турон, такой в маленькой упаковочке. Но скажу по секрету, у меня в ящичке там две штучки лежат в другой закупке. У них уже начали недели две назад покупать есть. Вот, вот, вот, вот хочу попробовать, что это такое а, слоемка с апельсинкой. Должно быть вкусно. Кстати, в Испании очень-очень много разных десертов, да, тоже готовят из слоеного теста. Ах, да. Честно, что-то я разочарована, потому что и на слоенку слабо похоже, и на апельсинку как-то не очень. Это больше похоже на джем апельсиновый. Я думала, будет дулька апельсиновая. Ладно, не буду есть вечером с чаем пока не хочу пробовать ее после стольких вкусняшек ну в общем это в принципе вот основное все все эти сладости да только вот они как я уже сказала бывают в разной интерпретации три основных сладости которые испанцы покупают к Рождеству еще раз напомню это турон это марципаны и это Пальвороносы всевозможных вкусов. Как и туроны могут быть всевозможных вкусах и так и с марципанами. Это просто космос такой для интерпретации. Их столько видов делают, что разнообразие получается огромнейшее. И пальвороносы, они тоже очень большое разнообразие. Также много а, камешков, вот я вам показывала да, вчера из своего видео из «Эроски». Вот, я что-то их не купила в этом году и, наверное, не буду покупать, потому что в прошлом году я на Рождество их столько накупила, этих камешков, что они у меня закончились буквально пару месяцев назад. У ей, серьезно до осени доедала. У меня даже вот она стоит у меня специальная для них коробочка. Вроде бы коробочка маленькая да, для этих камешков. Но я так их... Не смогла съесть, в принципе, стараюсь много сладкого не есть. Но праздник, он на то и праздник, чтобы себя чем-либо побаловать. Пишите там у себя в комментариях, о а чем вы себя на эти праздники будете баловать. Всем пока-пока.